Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Рак. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Вы больше всего ставили лайков за прошлый период. Надеюсь, что и сейчас я вас тоже не разочарую и порадую чем-то полезным и интересным. Ну что ж, сегодня мы начинаем прогноз. Со 2 по 27 июня Венера будет двигаться по вашему знаку. Это говорит о том, что вы будете очень обаятельными и будете привлекать к себе окружающих. Вам будет легко обратить на себя внимание. Также можно говорить о том, что у большинства появится желание провести время дома со своими родными, близкими. Захочется какой-то глубины эмоциональности по отношению к своим партнерам. Вы будете настроены на сопереживание, на примирение, на любовь, на мягкость. Новые знакомства возможны, но после 23 июня, когда Меркурий станет прямым. Сейчас он находится в ретроградной фазе. И вероятнее всего, что до 23 июня большинство из вас будут встречаться со своими бывшими. Кто-то помирится, кто-то в конец разойдется. Возможно, в этот период многие будут заняты какими-то делами, до которых у них раньше не доходили руки. Что-то будут заканчивать. В это время очень хорошо отдыхать. Не начинайте ничего нового. Знаете, что если вы в этот период Начнете какое-то новое дело, вероятнее всего, оно продлится недолго. В лучшем случае до следующего ретроградного Меркурия. Хорошо, а давайте посмотрим, с чего начнется у нас месяц. Ну, как минимум, он начнется с коридора затмений, которое закончится 10 июня. Ну, о, о затмениях я уже сделала отдельно видео. Я думаю, что вы посмотрели. А кто не посмотрел, то посмотрите, там есть очень много интересной и полезной для вас информации. Со второго по 7 июня Венера сделает из вашего первого дома. Она будет до 27 числа находиться в вашем первом доме. Это ваш первый сектор, который отвечает за ваше «Я», за то, как вы себя чувствуете, как вы будете себя проявлять. Как вам захочется воздействовать на окружение. И вот она сделает очень красивый аспект к Юпитеру. Ну, что может быть лучше, чем аспект от Венеры к Юпитеру? Ну, наверное, еще аспект от Венеры к Нептуну. Ну, хороший аспект, гармоничный. Ну, и он тоже будет, но чуть попозже. Для вас Юпитер будет находиться... В вашем девятом секторе который отвечает за дальние страны за поездки за путешествия за высшее образование за философию за связи с иностранцами отношения с иностранцами если кто-то планирует поехать куда-то отдохнуть то период со 2 по 7 июня наиболее для этого будет благоприятен также это аспект творчества удачи возможно к вам придут какие-то невиданные подарки, судьбы в этот период, обязательно используйте его с пользой для себя и с большой радостью. Также это еще и указание на какую-то очень интересную творческую деятельность. Вот кто занят творческой деятельностью, тут у вас тоже подфартит он 100%. Ну, например, в сфере красоты. Вообще вы будете очень настроены на такой мягкий, благотворный лад, что даже, даже можете где-то не сдержаться и забеременеть, если это для девушек. То есть можете иметь такой, знаете, повышенную фертильность в этот период. Этот месяц очень благоприятен для беременности для тех, кого эта тема интересует. Кстати, для тех, кого эта тема интересует, есть отдельное видео для детей, которые должны родиться в 22 втором году. Я думаю, вам тоже будет это интересно. Так, следующий период. Венера с 12 по 15 июня делает, ой, тоже очень красивый такой аспект, из вашего первого дома к Урану. А Уран у вас находится в 11 доме. Одиннадцатый дом друзей, связи с большими коллективами. Ну, что может быть лучше, чем возможные какие-то возникновения любовных отношений, знакомств, какое-то очень приятное взаимодействие в своих дружеских коллективов. Здесь, например, есть еще вариант, что могут возникнуть неожиданные романтические знакомства. Может быть, любовь с первого взгляда, но интерес может быстро угаснуть, если он произойдет до 23 июня. К сожалению, Меркурий ретроградный, все потом со временем рассеет. Следующий интересный аспект это Марс, который с 11 числа перейдет в ваш второй дом. Второй дом денег. Я могу сказать, что в плане заработков вы станете более активны, вам захочется проявить себя, как-то показать себя в обществе. Ну, Лев у нас вообще такой парень сам по себе очень активный и стремящийся к достижению чего-либо, каких-то очень важных высот. Вот и у вас работа, скорее всего, пойдет уже после 11 июня. Ну и хорошо, как раз после коридора затмений. То есть можно будет что-то подыскивать себе, подс подсматривать. Но трудоустройством, если вы планируете всерьез и надолго, желательно уже после 23 июня. Я еще объясню, почему это может быть ненадолго. Поскольку Меркурий отвечает за наше мышление, то часто договоренности, мышления, договора, часто наши договоренности на ретроградной Меркурии После того, как он меняет фазу и переходит в прямое положение, то люди могут менять свое мнение. Они считают, что то, что было вот там неделю назад у них в планах, это, наверное, было неверно. И они очень часто все меняют. Например, человека приняли на одних условиях, он пошел на работу, а через какое-то время работодатель решил, что он ему не подходит, потому что потому. Лучше не рисковать. Ну, для кого, конечно, необходима очень срочная подработочка, то да, здесь можете. Теперь с 17 по 22 июня. С 17 по 22. Ну, давайте мы сделаем этот аспект. Будет великолепный тригон от Венеры к Нептуну. В 9 опять повторится этот аспект. В 9 дом, то есть периоды со 2 по 7 и 17 по 22 благоприятный для путешествий ну и для любых связей за границами за границей и с иностранцами также обратите внимание на период с 20 по 24 июня вот здесь уже пойдет напряжение поскольку будет образовываться оппозиция от вашей венеры в первом доме к нептуну который находится в вашем седьмом доме отвечающем за партнерство ну, это такой период. Можно, можно сказать, что там, где тонко, там может порваться во взаимоотношениях. В это время возрастают какие-то наши глубинные страсти, эмоциональность, чувственность. И очень важно в этот период соблюдать спокойствие. И в этот, начавшиеся в этот период отношения они могут быть впоследствии разорваны, поскольку на слишком большом, сильном больш, сильном напряженном аспекте с большими чувствами с большими эмоциями здесь очень сложно основать что то всерьез и надолго хорошо с 21 июня вас можно будет поздравить начинать поздравлять с днями рождения Я обязательно для вас подготовили следующий прогноз на год соляр от дня рождения этого года до дня рождения следующего года будете следить за выпусками пожалуйста ловите где-то после числа 15 примерно я его выложу. Ну, ваше солнышко начнет на ваше солнышко будет светить Юпитер, и вам повезет. Я думаю, что следующий ваш год будет очень благоприятным для большинства из вас. С 23 июня Меркурий наконец-то выйдет из ретроградной фазы в директную, и будет продолжать движение по вашему 12 дому. 12 дом всего тайного, скрытого, неизвестного. Также это дом больниц. Может быть, каких-то... Ну, нет, это не болезни. Ну да, больница, необходимо что-то лечить. Ну и, в принципе, такая не очень приятная позиция для Меркурия, когда очень много тайных связей, общения, но они как-то не дают какого-то важного, наверное, результата. Я думаю, что где-то к концу месяца, когда он уже подойдет, к концу близнецов, то вам уже будет значительно повеселее. С 24 июня, обратите внимание, полнолуние произойдет в Казироге. Вот оно. Вот так оно выглядит, полнолуние в Козероге. Ну, соответственно, это тоже аспект в вашем седьмом доме. В это время очень важно соблюдать какую-то внутреннюю дисциплину. Любые знакомства в этот период неблагоприятны. Ну и, конечно же, будьте внимательны по отношению к своим партнерам, своим близким. Потому что это период, когда вы можете здорово поссориться. Серьез и надолго, а не желательно. Ну, наверное хорошо давайте сейчас посмотрим на картах по вашим основным сферам жизни что вас ожидает Итак, я решила в этот раз сделать три позиции первое что вас ожидает в любви что ожидает в работе и совет для вас Итак, по рабочей тематике. Здесь у вас идут новости, новости и необходимость двигаться вперед. Возможно, это будут командировки или, или какие-то изменения важные, связанные с работой. Плюс сюда очень важно с кем-то будет договориться, найти единомышленника, человека, который поможет вам каком-то важном деле но вы его найдете по девятке кубков здесь будет удовлетворение в итоге вы с этим человеком еще и отметите какое-то дело о сфере любви здесь наверное больше информации для девочек здесь король пентаклей то есть ой, извините не пентаклей а воздуха это водолей близнецы или же Забываю время Водолей Близнецы Весы. И вы знаете, это человек такой жесткий, прагматичный, рациональный. Судя по пентаклям рядом, этот человек может быть либо уже давно в вашем окружении, либо он как-то не особо сильно спешит, такой немножко жестковатый. Если такой есть в вашем окружении, то если он давно, то по двоечке пентаклей... Я не вижу с его стороны серьезное к вам отношение. Скорее всего, это игра. Если же вы недавно познакомились, то это говорит о том, что вы знакомитесь с друг с другом, пытаетесь узнать получше. Для тех, у кого отношения постоянные, здесь возможны еще какие-то финансовые, ну, не проблемы, а вопросы. То есть решение финансовых, финансовых вопросов с данным человеком. Хорошо, ну давайте мы посмотрели, у нас выпало для девочек, давайте посмотрим для мальчиков. Мальчики ведь тоже, наверное, захотят посмотреть, что ожидают в любви представители знака. Зодиака Рак. мужчин. Восьмерка Мечей. Но здесь вы строите какие-то планы, планы, цели у вас есть. Пока что-то на уровне иллюзий, пока ничего серьезного не вижу. Но давайте я уточню. Четверка, о, не четверка, император. Четвертый аркан старший. Он говорит о том, что вас на данный отрезок времени больше, большей степени интересует ваша работа, ваши дела, ваш бизнес, чем любовь. Ну, может быть, пока еще не до любви, но это не значит, что вы одни. У вас могут быть друзья, старые подруги, с которыми вы можете проводить время. Ну и самый главный совет на ближайший месяц – это храбрость. Оша Дзен. Сейчас я тут пытаюсь словить. Ага, вот оно. Оша Дзен. Он означает, эта карта означает, что вам нужно смело двигаться вперед, двигаться к своим целям, не бояться, проявлять инициативу. И здесь есть совет обратиться к королеве мечей. Это воздушная королева, за помощью, возможно, это весы, близнецы или же вандалейчик. Причем здесь по последней карте... Есть указание на то, что она вам может помочь при определенном усилии. То есть может постараться, может помочь. Главное, чтобы вы не сидели сложа руки. Ну, либо она будет иметь какое-либо очень важное значение в ближайший месяц вашей жизни. Ну что ж, я надеюсь, что данный прогноз был для вас интересен. Подписывайтесь, лайкайте и до встречи в следующем периоде.